Хэлло с вами я Вас. Знаете, с недавнего времени я понял, что зацикливаться только на проектных видео и на хор видео это не очень хорошо и нужно в канал внести какие-то коррективы, чтобы ролики выходили э, не один раз в месяц. Поэтому я решил вернуть такие ролики, которых не было уже на канале целых два года. Я выговорил это на одном дыхании. Наконец-таки я решил снимать какие-нибудь смешные игрулечки. Какие-нибудь интересные сайты. Какие-нибудь интересные, может быть, программы. Надеюсь, вам это все понравится. Потому что, ну блин, пауза в два года. Таких роликов я понял, что надо это все реабилитировать. Да и нужно моим операторам отдыхать. Потому что такие ролики я могу снять и сам. Поставил камеру, свет, э, еще один... Свет. Да ладно. И ну, можно снимать что-нибудь интересное. Надеюсь, вам это все будет интересно смотреть. Так как. Ну, ну как бы. Подумайте о моих операторах. Бедные люди, они со мной мучаются. И, честно говоря, я даже не разбираюсь, что сейчас популярно на Ютубе среди тех же видеоигр. Поэтому, ну, наверное, легче зайти сначала в тренды, а потом уже, отталкиваясь от трендов, снимать что-нибудь интересное. Я даже бандикам установил. Я уже даже не помню, как с ним работать, но я его установил. Серьезно. Зайдем на YouTube, в тренды и видеоигры. Так, Мармокл, ну... Блин, я не сниму вам кучу видеоигр, Коммс говорит. А, да. Супер okay, тролл против нуба, смешные моменты Бравл Stars. Что это вообще за игра Бравл Stars? Я про нее слышу уже не первый и не десятый раз. Однако я так и не удосужился даже посмотреть, что она еще представляет. Поэтому напишите, пожалуйста, в комментариях, чтобы я знал, что такое этот Бравл Stars И стоит ли попробовать в него поиграть. Будет ли вам это интересно? Что если вы увидите раскалённую лаву в вафельницу? Бравл а ну, сгорит Загадки Бравл Старс Декинец Снова Бравл Бравл Бравл Бравл Да блин Снова Бравл Да что такое <laughs> Не могу выговорить слово Снова Бравл я помню, что я недавно читал какую-то книгу А, что какую-то Последняя книга я читал Пикник на обочине Стругацких и я там не мог выиграть какое-то слово Мне получилось его сказать только, наверное На 10 или 12 раз Я не знаю почему И вот как и сейчас я не могу выиграть слово Бравл Бравл Бравл Старс Получилось Сто игроков выживают на одном чанке в Майнкрафт Я сто игроков не найду Hello darkness, my old friend. Топ 10 иллюзий майнкрафта, которые взорвут вашу голову а, а, так этого дядечку я знаю, я его видел вживую просто На бедаке, когда мы были, я его видел Локи Бобу играет привет сосед первый акт А что такое Локи Бобу? Собака играет э, в соседа 8. Минуту Братан, иди сюда. Блин, тяжелый. Ну, теперь будет играть он, а не я. Ну а что, там собака, это кот, что-то новое ввожу в мир ютуба, да, братан? Дурак, Не мучайте животных, ей-богу. Иди. Фу, какой пушистый. Ты в шерсти, фу. Короче говоря, Бравл Старс в Майнкрафт. Я выбрал Старс с первого раза. Yeah. <звы> Щенячий патруль Эксе Excel... База Райдер Могила против Гонщик Портал, выбери правильную ма... Гонщик Excel Позвонил в 3 часа ночи Против мороженщика, ловушки, испытания Щенячий патруль в Майнкрафт. Ребёнок и девушка Как пойти в Майнкрафт, ну как стать девушкой Русалочка, ну правильно Что? Они, блин, что делают, когда придумывают название для этих роликов? У нас было два пакетика травы, 75 ампул мискалина, 5 пакетиков дети Вкусный чай. И такое чувство, что это Google-переводчиком. Все, Google-переводчик бит какой-то английское, переведено и в Сталина в русский ролик. И всем привет, ребят. С вами снова я, Майнкрафтер Моржик, и сегодня... Он на русский. Логично, не правда ли? Mm -hmm. Как можно придумывать такие названия? Я.. я ой, я бью в микрофон. Я просто в шоке, блин, ребята, ты, ты, ты, ты ну что за чем-то? Вау! Заставили школьника продать нож за один робот, социальный эксперимент в CSGO. Социальный эксперимент в CSGO. Будьте людьми. И продавайте нож за один робот. Продавайте. Банан Тролль против Миньон Маньяк в CS Миньон Маньяк? What you say. Я держу его на расстоянии вытянутой руки. Маньяк. Вот посмотрите в это злое лицо. Оно будет вас преследовать во снах. Маньячелла, рад, паразит. Уи! Я так подумал, здесь кого-то определенно не хватает. Братан, мы тебя не забыли. Мы тебя помним. Вы помните его. Он вас не забыл. Фильм. А ну, посади меня на место, пойду. Ну, ладно, хорошо. Это место по закону. Вот. Танс... Спрингтрапом, который сходит с ума, ловя охранника. Снафт-симулятор. Это первый мегаящик на этом Аке. Вау. Там просто смайл вот такой. Сына президента смыла в унитаз. Сына президента смыла в унитаз. Сейчас одиночка, куда ведет эта дыра? Куда ведет эта дыра? В тренды Ютуба. И этот первый в 2020 году ролик я хочу сделать вот таким вот вводным. Чтобы вы понимали, что на канал вернутся ролики вот такого типа. И постараюсь я их выпускать почаще, чтобы вам не пришлось ждать месяцами новых проектов. Но прошлые проекты на канале тоже будут. Мы будем снимать, как я и говорил, в новогоднем ролике влоги. Будут корр... Horror... Я, по-моему, у меня сейчас слюна полетела, когда я говорил фразу. Также будем снимать, может быть, эксперименты. У нас вот есть один выпуск, и я хочу развить эту а, тему. Будут на канале, их будет много хорророликов. И что-нибудь новое, да, будет на канале. Но я хочу очень вернуть на именно вот такого формата ролики. Компьютер, камера и я. Если вам это понравилось, напишите об этом в комментарии, пожалуйста. И... Я постараюсь снимать побольше, потому что, ну блин, лайки мотивируют а делать крутые, очень крутые ролики. Крутые, очень крутые, нереально. Ну а пока что, с вами был я вас. Сегодня мы посмотрели с вами на YouTube Торренды видеоигр, чтобы я был в курсе событий всех в игровой индустрии YouTube. И следующий ролик, я думаю, вам тоже понравится. Удачи, любви, терпения. Я вас всем. Пока. Блин, а тут что, ж, ж никуда не уйдешь, блин. Как я постоянно из кадра ухожу. А тут, ты в этой комнате никуда не уйдешь.